Меня зовут Ольга, и я хочу рассказать вам о своем хобби, о наблюдательной астрономии. Астрономия ⁇ это наука, которая изучает движение, строение небесных тел и образованных ими систем. Но астрономией занимаются не только ученые. Миллионы людей на Земле занимаются астрономией как своим хобби. Например, они могут наблюдать звездное небо. Они могут его фотографировать. Они могут строить телескопы. И все это делают любители астрономии, у которых нет ни специального образования, никаких либо специальных знаний в об этой области. А... Например, я могу сказать, что любители астрономии сделали очень большой вклад в науку. Очень много открытий комет, астероидов было открыто именно любителями астрономии. Например, в конце марта на Юпитер что-то упало. Иначе не скажешь. Все обсерватории мира прозевали этот момент. И это событие сфотографировали два астронома-любителя. Один из Австралии, один из Голландии. Они просто наблюдали в телескоп, просто фотографировали Юпитер, когда увидели вспышку. И выложили эти фотографии в интернет, и их опубликовали. Теперь ходят мнение, что это астероид или комета. А также любители астрономии популяризируют астрономию. Например, Джон Добсон. Это астроном-любитель, он известен тем, что он создал свой телескоп, очень удобный для походов, для просмотра звездного неба на балконе. Но также он популяризировал астрономию тем, что он вынес свой телескоп на улицу и предлагал прохожим посмотреть на Луну. Этот вид любительской астрономии называют тротуарной астрономией. Но я по большей части буду рассказывать о наблюдательной любительской астрономии. Наблюдательная любительская астрономия это наблюдение звездного неба невооруженным глазом в бинокль, подзорную трубу или телескоп ради получения эстетического удовольствия. А стоит сказать про наблюдение вооруженным глазом. Конечно, наблюдать, учиться наблюдением нужно невооруженным глазом. Так вы научитесь определять, какие созвездия, какие звезды, какие планеты вы видите. Но если вы хотите увидеть больше, вам понадобится простой бинокль, например, с 10-кратным увеличением. Он дает широкое поле зрения, и вы уже видите намного больше деталей. В подзорную трубу, например, с 50-кратным увеличением, можно увидеть еще больше, у нее меньшее поле зрения, и так больше вы увидите. И, наконец, телескоп. А, телескоп вполне реально приобрести сегодня, у нас есть магазины, а, он дает увеличение от 100 до 300-400 крат. А главный враг астронома-любителя — это городская засветка. Мы живем в большом городе, и то, что мы видим, это несколько ярких звезд. Но если мы Поедем на окраину города, например, в лес или на дачу, мы уже видим намного больше деталей на звездном небе. А если мы уедем в место далекое от городских фонарей, мы увидим красочную картину звездного неба. Здесь стоит сказать, что, конечно, можно наблюдать звездное небо когда угодно. Вы просто идете с работы домой и смотрите на какую-нибудь планету или луну. А вы с друзьями на даче или на, в лесу, можете тоже изучать звездное небо. У вас романтическая прогулка в парке, тоже можно смотреть на звезды. А, но если вы уже решили провести ночь, посвятить профессионально астрономическим наблюдениям, а, здесь нужно соблюсти несколько правил. Нужно потеплее одеться, ночи холодные. А категорически запрещено употреблять алкоголь и курить. Это вредит, очень вредит сетчатке глаза. И самое главное — это адаптация к темноте. Вам ну, необходимо провести как минимум 15-30 минут в темноте, чтобы ваш глаз адаптировался. А также вам понадобится либо приложение, либо карты навигационные, чтобы ориентироваться по созвездиям. Но это не обязательно. Сейчас мы перейдем к практической части, и я вам расскажу про созвездия и астеризмы. А в современной астрономии созвездие ⁇ это участок неба, на котором можно наблюдать те или иные звезды. А, но здесь также я хочу сказать, что звезды в привычном нам созвездии не обязательно находятся рядом с друг другом. Они могут находиться друг от друга на очень далеких расстояниях. И здесь я еще скажу еще один факт. Когда мы смотрим на небо, мы смотрим не только в пространство, но мы и смотрим во время. Свет от звезд движется со скоростью света. А Луну мы видим такой, как она была секунды назад. Солнце 8 минут назад. Планеты 4 часа назад, 5 часов назад. Некоторые звезды от 100 до 1000 миллионов, миллиардов лет тому назад. Может, некоторых из них уже не существует. А, и начнем с самого известного с созвездия ⁇ Большая медведица. Вы все ее знаете. Но мы ее называем Большой Ковш, и мы абсолютно правы, потому что Большой Ковш — это астеризм. Астеризм — это совокупность очень ярких звезд нескольких со созвездий или а, совокупность выделяющихся звезд в одном созвездии. Вверх как Большая Медведица нам нам намного больше, чем видимая нами часть. Если по двум крайним звездам большой медведец, Большого Ковша провести линию, мы найдем ту самую известную звезду — Полярную. Она находится в созвездии Малой Медведицы или астеризм Малый Ковш. Рядом с полярной звездой можно найти такие яркие звезды, как Капелла, Арктур. Арктур — самая яркая звезда северного полушария после Солнца. А также можно найти такое созвездие, как Цефей и многим любимое созвездие Кассиопея или астеризм W. А, перейдем дальше полярная звезда, она недвижимая, она, остается, она неподвижна на, на участке неба, она находится на пересечении небесной сферы и небесной оси, а все звезды, которые находятся вокруг нее, они вращаются. И астрономы-любители любят фотографировать звездное небо на протяжении всей ночи и получают такие снимки. Смазанные линии — это звезды, а вот эта недвижимая точка — это полярная звезда. Для удобства ориентации по звездному небу мы используем подвижную карту звездного неба. Такую карту можно было взять на входе. Не знаю, остались ли еще. А здесь на круге с картой мы находим месяц и нужный нам день. А на подвижном круге, где есть вырез под широту местности, для Харькова это 50-я широта. А мы находим часы, совмещаем день и час и получаем карту на сегодняшний день. А осень, э, Зимой и сегодня все еще на, на, низко над горизонтом на юге можно наблюдать другой астеризм. Это зимний треугольник. Это звезда Процион, звезда Бетельгейза в созвездии Ориона и звезда Сириус в созвездии Большого Пса. Звезда Сириус. Самая яркая звезда после Солнца, наблюдаемая с Земли. Но я уже сказала, что Арктур самая яркая звезда. Сириус относится к звездам южного полушария. И у нас ее всегда видно не, не высоко над южным, над южным горизонтом. А до Сириуса всего лишь 8 лет. Это небольшая звезда. Намного, Бутельгейса намного а, больше, чем Сириус. А, и она такая яркая из-за своей величины. Хотя находится она намного дальше. В созвездии Ориона есть астеризм известный, пояс Ориона. Это три звезды, лежащих на одной прямой. И под поясом Ориона мы можем увидеть небольшое пятнышко, это туманность Ориона. А также рядом с Орионом находится созвездие Тельца с яркой звездой Альдебаран. В созвездии Тельца есть скопление молодых звезд. Их можно даже видеть невооруженным глазом. Это плеяды. Если мы посмотрим на туманность Ориона в телескоп, то мы видим вот такое вот пятнышко. Здесь зарождаются звезды. А плеяды будут выглядеть вот так. Следующий астеризм это летний, треуг... летний осенний треугольник. Его уже будет видно совсем скоро, начиная с мая. Это звезда Вега, звезда Альтаир и звезда Денеп. Созвездие Лебедя, также звезда Денеп с четырьмя звезд... звездами созвездия Лебедя образует астеризм Северный Крест. Летний осенний треугольник можно наблюдать летом и осенью недалеко от созвездия Цефей. Звезда Эденеп одна из самых далеких звезд, но по яркости она не уступает остальным звездам да и за, своих, за своей величины. И здесь я хочу сказать, что яркость, звезд, яркость звезды определяется звездной величиной. Чем ярче звезда, тем меньше у нее звездная величина. И у некоторых звезд она отрицательная. Например, у Солнца минус 26. У Веги она нулевая. А я хочу остановиться поподробнее на этом участке звездного неба. Это Млечный путь. А Млечный путь можно увидеть в незасвеченных участках нашей планеты. И в созвездии Лебедя Млечный Путь разделяется на два рукава. Это газопылевые туманности, которые настолько темные, что в них практически не видно никаких звезд. Но перейдем к более интересным объектам звездного неба и более любимым астрономами и любителями — это к планетам. Планет вы не найдете на карте звездного неба. Для определения движения планет вы можете определить по календарю, который можно взять на входе. Или используясь специальными программами. Я расскажу о них позже. С Земли видно пять планет. Это две внутренние планеты Венера и Меркурий. А также три внешние Марс, Юпитер и Сатурн. Уран и Нептун их невооруженным глазом не видно, а в телескоп они представляют собой всего лишь небольшую точку. А, так. Венера. Венера — самый яркий объект видимой Земли после Солнца и Луны. Ее звездная величина — минус 4,5. А Венеру называют либо утренняя звезда, либо вечерняя звезда. Ее всегда видно либо незадолго после заката Солнца, либо незадолго до восхода Солнца. Меркурий — он настолько тусклый и настолько низко над горизонтом он находится, что и теряется в лучах зари что существует легенда, что Коперник так никогда его не увидел. Хотя в его заметках и картах есть условия, как наблюдать Меркурий. что, Возможно, это не легенда. А Сейчас, сегодня и на протяжении еще до конца лета, как минимум, можно наблюдать планету Юпитер. Он, сего, это положение на сегодняшний день. Юпитер находится на юге. Рядом с звездой Арктур и звездой Спика в созвездии Дева. Если мы посмотрим на Юпитер в телескоп, то мы увидим полосы, и если повезет, то можно увидеть большое красное пятно. Также видны четыре спутника. Самые большие галилеевые спутники — это Ио, Ганимед, Каллиста и Европа. Эти спутники также можно увидеть и в простой бинокль. В конце мая уже можно будет наблюдать вечером еще две планеты Сатурн и Марс рядом со звездой Антарес Юпитер все еще продолжается в наблюдениях также мы видим звезда и Арктур все, эти планеты все на юге находятся если мы посмотрим на Марс в телескоп то мы увидим такую картину если на Сатурн то мы уже увидим кольца и полюса вот такая вот картина будет в телескоп Но перейдем к нашему спутнику к луне один из самых любимых э, объектов астрономов любителей это луна на сегодняшний день а вот фазы фаз, фаза луны вследствие взаимного расположения луны земли и солнца луна меняет свои фазы линия терминатора перемещается по диску луны и мы видим то освещенную то не освещенную часть луны а луна как нам известно, всегда повернута к нам одной стороной. Это происходит из-за того, что скорость вращения Луны вокруг Земли совпадает со скоростью вращения Луны а, вокруг, вокруг своей оси. А, но Луна в, движется вокруг Земли не по идеально круговой орбите. Она движется по эллипсоидной орбите, и за счет этого наблюдается эффект либрации. А, она движется вокруг Земли неравномерно, а вокруг своей оси она вращается равномерно, с одинаковой скоростью. И за счет этого она поворачивается то одним, то другим краем обратной стороны Луны. И мы можем увидеть 9, как минимум 9% обратной стороны Луны, которую мы обычно не видим. Также за счет того, что Луна движется по эллипсоидной орбите, она то приближается, то отдаляется. Приближение называют перигеем, отдаление апогеем. Если совпадает фаза суперлуния, фаза извините, полнолуния и луна находится в Перегее, это называют суперлуния. Такое будет в октябре. А если полнолуние выпала на начало месяца, а цикл.. Луны длится дней, 29 дней, месяц, и, как известно, 31 дней. День, то второе полнолуние может выпасть на конец месяца. Получается два полнолуния на один месяц. И это событие называют голубая луна. А вот видимая сторона Луны. На Луне есть моря. Мы их можем даже наблюдать невооруженным глазом, просто посмотрим на Луну. А морям дали такие красивые названия, как море спокойствия, залив радости, море дождей и океан бурь. А также на Луне есть кратеры. А кратеры называют именами ученых, преимущественно астрономов. Это кратер Тихо, кратер Коперник и кратер Кепля. И на Луне есть горы. Горы называют именами земных гор. Например, на Луне есть Карпаты, на Луне есть Кавказ. На Луне есть аппенины и альпы. А наблюдать, наблюдать Луну лучше всего не в фазу в полнолуние, а когда у нас есть линия терминатора. На линии терминатора детали Луны прорисовываются более четче и лучше ее всегда наблюдать в таких вот условиях. А, но также любители астрономии и даже люди, далекие астрономии, которые ей совсем не интересуются, Любят наблюдать астрономические явления. Например, всем известное солнечное затмение. Происходит, когда Луна проходит фазу новолуния, проходит между Землей и Солнцем и заслоняется вой Солнце. И вот мы видим такую картину. Событие достаточно редкое и происходит лишь в небольших участках земного шара. Лунное затмение ⁇ это наоборот, когда в фазу полнолуния земля проходит между солнцем и луной а при этом луна не исчезает э, с неба она окрашивается в кроваво-красный цвет при, это при полной фазе луновое затмения. это происходит из-за того что солнечные лучи проходят через атмосферу земли отражают, отражаются и луна окрашивается в такой вот красный оттенок а в сентябре можно наблюдать полутеневое лунное затмение Луна лишь частично войдет в тень Земли, и покраснения не будет, будет просто небольшая темная окраска на одном из сторон, сторон Луны. А, соединение. Соединение — это когда с точки зрения земного наблюдателя а, со... на небе видно, как какая-то планета подходит близко к какой-либо звезде, или две планеты находятся рядом относительно друг друга. Это называется соединение планет или соединение планеты и Земли. Например, на этой фотографии мы видим Юпитер, а это Венера. Это фотография прошлого года. Такое же событие можно наблюдать в этом году, 27 августа. А иногда происходит такое событие, как покрытие Луной. А Луна, проходя по небесной сфере, может сослонить с собой либо планету, либо звезду. Например, это Юпитер, это Луна, а в этом году можно будет наблюдать покрытие Луной и планеты Нептун. А теперь, внимание, будет Солнце, будет ярко. 9 мая можно будет наблюдать такое редкое астрономическое событие, как прохождение Меркурия по диску Солнца. На Солнце смотреть нельзя, поэтому для наблюдения такого события, для телескопа или подзорной трубы понадобятся специальные солнечные фильтры. А, и также со специальными этими фильтрами можно наблюдать солнечные пятна. Так. А, также очень известное событие ⁇ это когда Луна проходит через шлейф где прошла какая-то комета, и маленькие частицы этой кометы попадают в земную атмосферу и сгорают в ней. В Краснонародии это называют звездный дождь, а на самом деле это метеорный поток. А метеорные потоки происходят каждый год, есть более или менее интенсивные. А в этом году, например, в августе можно наблюдать метеорный поток Персиды. Они будут можно их наблюдать недалеко от созвездия Кассиопея в созвездии Персия. Примерно через полчаса на небосводе можно наблюдать будет такое явление. Яркая точка движется абсолютно бесшумно, по яркости сравнимая с Венерой. Это Международная космическая станция. Самый большой объект, созданный человеком, который находится на орбите Земли. Она пройдет по созвездию Ориона через Зимний треугольник. Любители астрономии очень любят фотографировать МКС, когда она, например, проходит по диску Луны. А, но, сейчас я покажу более редкий кадр, а, прохождение МКС по диску Солнца в момент солнечного затмения в марте 2015 года. А если очень постараться, то можно сфотографировать МКС такой. Или такой. Это... МКС — это шаттл «Атлантис» в момент стыковки. Также мы можем наблюдать другие спутники, другие космические, созданные, космические объекты, созданные человеком. Для этого существуют специальные календари, специальные карты. Вы это все можете узнать из интернета. И сейчас как раз переходим к этой части. Все слайды звездного неба, которые здесь были представлены, были сделаны с помощью... Планетария Stellarium. В этом планетарии вы можете посмотреть, какие звезды вы сегодня увидите вечером в своем городе, в любом другом городе, посмотреть на Южное полушарие, на Северный полюс. Очень полезное приложение также оно полезно тем, что можно установить уровень засветки, и вы реально сможете определить, что вы действительно увидите. Приложение Skyview еще проще. Это приложение для смартфона. Вы смотрите на небо, вы видите яркую звезду, вы наводите свой смартфон на эту яркую звезду или планету, и эта программа просто определяет, что это такое. Skyview. В Skyview публикуется, когда моменты захода и восхода Солнца, Луны и планет на сегодняшний день, а также анализируется уровень засветки и погодные условия. Ваш, вашего города и определяется успешность астрономических наблюдений на сегодняшний день. Сайт Heaven's Above также есть приложение под Android. Очень полезный сайт, на нем существует много карт, например, карта звездного неба на сегодняшний день, карта прохождения спутника на сегодняшний момент и так далее. Сайт Spot The Station. Это сайт НАСА, вы можете туда зайти, подписаться, и вам на почту будут приходить сообщения, когда МКС пролетит над вашим городом. И SolarVolk, приложение 3D-модель нашей солнечной системы. Ну и в заключение хочу показать то звездное небо, которое мы бы увидели, если бы мы сейчас находились где-нибудь на поляне, и не было бы такой облачности, как сегодня. Вот Юпитер на юге, Луна зимний треугольник уже не высоко над горизонтом и яркая звезда капелла. А теперь добавим немного света. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Начнем. Ой. Вот это? это реальное изображение. Ну, здесь я установила уровень засветки для, примерно, окраины города, то есть не тот, который в нашем городе. В нашем городе мы бы… У нас видно Юпитер, у нас видно Сириус. Вполне в городе можно наблюдать спокойно. Так. какую копеечку мне войдется в большой крутой философ? Так, ну смотри. А можно начать, например, с простого. Простой можно купить, по-моему, даже за полторы-две тысячи гривен. Он будет удобный, он будет походный, его можно взять в поход. Он даст увеличение примерно 100 крат. Чтобы купить телескоп с 20-кратным увеличением, то понадобится тысяч шесть, наверное. Это вот среднестатистический. Да. Ну, можно начать с простого, и тут стоит учесть, я про, как бы, про телескоп специально не стала ничего не говорить, что телескопу можно, нужно будет докупать окуляры, фильтры, которые тоже имеют свою стоимость. Есть любительские проекты, которые телескопы? А, да, есть вот а, любители астрономии, которые собирают свои собственные телескопы, они их собирают, и они даже уделяют этому больше времени, чем наблюдению, собственно, звездного неба. Они могут его даже не наблюдать, у них весь фан уходит в то, что они собирают телескоп. Так, там был опрос. Там вот первый подняли опрос. просто попросить вас в названии вот этих приложений где-нибудь в ВКонтакте, вот, в группе ну, вот, этой, этой встречи скинуть название приложений? Потому что... а я в ВКонтакте, в группе уже выложила все ссылки на все приложения, которые я упомянула. А вот. И также скажу, что в ВКонтакте существует очень много групп, посвященных астрономии. Среди них, что очень хорошо, появились уже украинские, которые ориентированы на наше время, на нашу местность, что очень удобно. А уже ВКонтакте, в посте можете смотреть к встрече, уже все ссылки выложены. Так, там был вопрос. Вы говорили о том, что в городе в звезды за, за звезды. То есть город ворует наши звезды. Почему? А, Но ну, получается, как бы я точно сейчас за это не скажу, то есть это лучше как бы, ответить от тех, кто со светом разбирается, то есть яркость звезды просто поглощается этим светом. И также, как я сказала, адаптак, адаптация к темноте, наш глаз просто слепится этим светом, и у нас уже как бы привычно, мы привыкли к яркости, вот как в комнате, как на улице, а яркость, видимо, звезд мы уже просто не можем различить. Вот. Тут был вопрос. Ну, я уже на эту тему обсуждалась. У нас была тема по, о поиске жизни, что человеку легче будет принять, что инопланетяне существуют, чем если они не существуют. Но я не уверена, что они у нас летают, хотя моя соседка под подача утверждает, что они летают. Так, тут вопрос. А отрицательно. Категорически отрицательно. Нет. Дайте астрологу телескоп, увлечите его астрономией и пусть занимается полезным делом. Так, так, тут был. так там давно руку тянут уже. Скажите, пожалуйста, а инструмент с каким увеличением нужен, чтобы увидеть ураны нептуры? Уран и Нептун, я точно не скажу, но, по-моему, достаточно то ли 50 крат, то ли -то типа этого. Но вы увидите только очертания, то есть какая-нибудь там голубенькая или синенькая точка, это все. Никаких деталей, ничего не будет видно. Так, тут, тут. Да, у меня есть телескоп, а на картинке был телескоп, это мой телескоп. Максимум увеличения, которое он дает, это 260 крат. Что? Там дело в том, что тут я читала по названиям, на Луне есть моря, океаны, заливы, озера, болота. Их называли чем-то связанным с водой, например, море дождей, океан бурь, или связанное с состоянием настроения, там, радости, спокойствия. И возникло очень много споров, когда на обратной стороне Луны называли море Москвы. Было очень много споров и как бы сделали исключение такое. Но скорее всего, да. На обратной стороне также на обратной стороне Луны кратеры тоже названы именами ученых, астрономов и космонавтов. Да. Ну, это астрофотография, я ей еще не начинала заниматься. А, там есть два способа съемки. Проекция через объектив, когда вы просто подносите фотоаппарат к объективу. А, и есть способ, когда... Это более дешевый способ, и он для этого нужен только как просто крепеж для телескопа, чтобы не было дрожания рук. А более дорогой способ — это с фотоаппарата снимается, объектив скручивается. Специально в телескоп специальное крепление идет прямой контакт с окуляром телескопа. Вот мы видим, что да, вот она упала, сколько времени проходит, когда она упала еще? <как> комета, комета не падает. А, это метеорит. Комета проходит и комета, как бы, проходит довольно далеко от Земли. Я, говорю, я говорила про метеорные дожди. Это метеоры, они падают, они сгорают в атмосфере, они до Земли не долетают. Это может быть даже Нет, нет, это происходит в реальное время. То есть, то есть упало, и ты что Метеор. Да. А, да, то есть это происходит сейчас. Кометы не падают, может упасть астероид, он тоже падает в реальном времени, и он долетает до Земли, приносит разрушение. Так. Да, как в Челябинске был. Так. А, вопрос по названиям. А почему созвездия называют так упором? Ну вот хорошо, что вы спросили, потому что эта часть у меня про название вообще просто в лекцию не влезла. А... Разные народы, разных культур, разных религий называли созвездия по-своему, то есть появился там всякий Кассиопия, что во что-то доверили, так и называли, и возникла в итоге такая путаница, что еще добавились созвездия южного полушария. С созвездиями южного полушария чуть-чуть проще. Галей, который комета Галея, он специально поехал в экспедицию на, по-моему, остров Святой Елены. Он там год исследовал звезды и давал созвездиям названия. Но тоже возникла путаница, потому что каждый астроном хотел втулить в южное небо свое любимое созвездие. Например, было созвездие кошки. Одному астроному, астроному очень нравились котики. Но потом это созвездие исключили, потому что в начале XX века собрали астрономический конгресс и разделили небо на 88 созвездий, 46, по-моему, из них в северном, остальные в южном полушарии. То есть они созвездия еще с разных культур намешались. Там, по-моему, в Китае большая медведица называлась там «Колесница», у нас она была Кивиз в украинском языке называется и приняли стандартное уже какой-то один стандарт и оставили его так, тут вопрос по поводу телескопов тут с харьковом сложный вопрос в харькове раньше нас собирались любители астрономии был даже какой-то астроклуб харьковский, но это все заглохло в году, наверное, 2009. Я на форуме больше никаких ничего не встречала. Сейчас можно посмотреть в телескоп в планетарии. Они дают посмотреть на Луну и на Юпитер или на Сатурн, ну, в зависимости от той планеты, которая видна тогда. И, по-моему, на Солнце не смотрит, я точно не знаю. И, может быть, с 15 на 4 мы соберемся и сделаем... Выезд недалеко за город и можно будет посмотреть в телескоп. Об этом мы опубликуем в группе. Если если если получится, у нас есть два телескопа, причем абсолютно одинаковых, как выяснилось. По-моему, если я не ошибаюсь, я могу здесь ошибиться. Была программа Redshift на которой вы могли высадиться на какую-то вас планету и оттуда смотреть звездное небо. Но я точно не скажу, потому что я давно не пользовалась, я могу этого не помнить. А Стелларий он только для Земли. Так, тут вопросы какие-то. Кто-то раньше руку поднял. Может, вопрос? А слышите, пожалуйста, вот те фотографии, там, станция, они были чем сделаны не могу этого сказать. Скорее всего это профессиональный фотоап фотоаппарат. МКС сфотографировать довольно сложно, потому что она очень быстро движется. И для того чтобы сфотографировать в телескоп что быстро двигаешься, нужен двигатель для телескопа. То есть вы подключаете к телескопу двигатель, он движется сам по себе, вы руками к нему не прикасаетесь и он снимает этот объект. Ну я точно сказать не могу, потому что астрофотографией еще не занималась. Так. Вопрос. Ну, это просто дополнение общественного вопроса, а вообще, в будущем, в Теллариуме, по крайней мере, два года назад, не знаю, в новых версиях, была возможность посмотреть небо с Марса и еще, кажется, в Мерой и Юрии. То есть там в боксах, в настройках выставляешь планету, и тебя показывают, как звезды выглядят с этой планеты. Спасибо, надо будет проверить. Спасибо. И можно, я, и можно я сразу добавлю, вот, потому что говорили тут и тут, есть программа такая, как Целистия. Вот в ней можно посмотреть звездное небо практически из, с точки, от, от любой звезды, от любого, как сказать, даже из другой галактики можно посмотреть. Спасибо, надо будет посмотреть, не знала про такую. Так, там был вопрос. А, вы будете наблюдать Противостояние Марса будет 20 мая. А, да, это можно будет наблюдать, но не ведитесь на интернет, он не будет размером с Луну. Да. Можете, вместе посмотреть? А, ну, если с 15 на 4 выйдут так и на, на природу, смотреть в телескоп в конце мая, потому что в конце мая Марс в противостоянии, в начале июня Сатурн. А, можно организовать это событие, Значит, 15 до 4 надо заниматься этим опросом. Так, тут вопрос. Да, она пропадает. Летит, она а да? То есть она очень яркая, по яркости она сравнима с Венерой, скорее всего. То есть очень, очень яркая точка. Так, кто там? Вопрос? Большое спасибо за классный вопрос. Спасибо. А в чем разница между, между астеризмами и созвездиями? Созвездие ⁇ это то, что вот придумали древние люди и назвали по-своему. Астеризм придумали астрономы для удобства ориентирования по звездному небу. То есть вот то, что мы реально видим, то, что мы реально представляем, большой ковш, W, крест. Мы это видим и так и называем. Ну, дали такие названия. А треугольники ⁇ это просто образование очень ярких звезд. То есть, если вы посмотрите на... Летний осенний треугольник летом действительно вы в небе увидите очень три ярких звезды, а уже потом все остальные звезды. Они очень выделяются. Так, наверное, уже пора заканчивать. Как получается, что полярная звезда не движется, а все остальное движется? А, ну, я часть из лекции исключила. В общем, а, есть небесная сфера. Это воображаемая проекция всех звезд на сферу вокруг Земли. и Земля находится под наклоном, и вот эта вот небесная ось пересекается с небесной сферой, и получается, что это все, все вращается вокруг, относительно этой точки. И я еще забыла сказать, что полярная звезда находится не у нас над головой, а она находится на широте той местности, в которой мы находимся. Для Харькова это на широте 50 она будет находиться. На экваторе она будет лежать на горизонте. На в северном полюсе она будет фактически прямо над головой светить, А на южном полюсе ее нет нету такой, такой звезды, там просто воображаемый южный полюс есть, пересечения. Все, все, спасибо. Таким образом, аргумент имеет правильную форму, но одна из посылок ложная, и она приводит к, возможно, ложному выводу. В данном случае у нас имеется э, скрытая посылка. Всякий, у кого есть борода из пчел, говорит правду. Эта посылка является.